Всем привет! Сегодня речь у нас пойдет о такой помощнице по хозяйству, как меламиновая губка. Я столкнулась с тем, что многие хозяйки даже не знают или не придавали этому значения о такой чудо губке. Итак, меламиновая губка. В чем же она так хороша? Эта губка схожа с обычной, так полюбившейся нам губкой, которой мы моем посуду. Но эта губка почти невесомая, она не имеет запаха и для ее использования не нужны совершенно моющие средства. Меламиновая губка имеет свойство, сама пенится и впитывает грязь. Губка легко справляется с загрязнениями, как в сухом, так и влажном состоянии. Так что же такое меламин? Меламин – это часто синтетическое вещество, состав которое входят такие химикаты, как формальдегид и нунифенол. Именно поэтому производители не советуют этими губками тереть посуду, кухонные разделочные доски, всевозможные баночки с крупами, специями, хлебницей, мыть ими фрукты и овощи и все то, что соприкасается с продуктами питания. Так как меламин способен отлагаться в почках в виде солей и тем самым способствовать образованию камней в почках. Но но очень много споров по этому поводу, что причинить вред здоровью меламин может только в том случае, если есть его ложками в своем кристаллическом состоянии. И я думаю, что вы согласитесь со мной, что мы все взрослые люди и губки уж мы точно кушать не будем. Так от чего же пошли эти скандальные слухи о меламине? Распространились они после того, как в Китае один из заводов нелегально добавлял его в сухое молоко, которое использовалось для детского питания. Это делалось для того, чтобы обмануть лабораторные анализы, поскольку дешевый меламин содержал много азота. Таким образом, анализы молока показывали, что оно высоко белковое. Так, попадая в организм вместе с молоком, у китайских детей появились камни в почках потому как меламин выводится вместе с мочой и при больших его количествах он кристаллизуется. Ну, после этого случая руководство а, завода было расстреляно, ну а меламин получил такую широкую резонансную огласку жидкого яда. Хотя это совсем и не так. Так как же применять эту чудо-губку? При работе с губкой обязательно надевайте перчатки, потому как бытует мнение, что частички меламина могут, как я и сказала, быть то Производитель губок, нам заявляют, что губка справится с загрязнением на пластиковых окнах мебели, выключатели, быстро удалит следы от ручек, маркела на влагостойких обоях и любых твердых поверхностей, очистит напольное покрытие, линолеум, плитку, ламинат. Губку также можно употреблять на кухне. Она эффективно удаляет налет жировых пятна со столешницы, Мойки варочных поверхностей, в духовом шкафу, керамической плитке, пластиковых и деревянных, кухонных фасадах и фурнитуре. В ванной комнате губка без труда отмоет из векового на лед, разводы на умывальники и ванне, душевой комбине, сантехники, керамической плитке, пластиковых поверхностях и зеркала. Бытовая техника и электроника. С ней эта губка тоже справится без труда. Легко очистит холодильник, стиральную машину, гороволновую печь, варочную поверхность, духовой шкаф, и мелкую бытовую электронику. Губка также без труда справится с обувью и гладкой ее поверхности из кожи. Без усилий удалить загрязнения со светлой и белой обуви, одежды, аксессуаров, мебель и прочих изделий с из гладкой кожи с искусственных материалом. При уходе за автомобилем губка даже здесь удалит следы от насекомых слабого стекла, отмоет пластиковые и кожаные металлические поверхности. Так как же действует это чудо губка? Губка действует словно ластик, Захватывает грязь. Если посмотреть под микроскопом, губка очень пористая и ворсистая. Именно это ее свойство отлично выметает грязь с любой поверхности. Зачастую для ухода за поверхностью целой губки бывает много. Я ее делю на несколько частей. Можно разделить на две части, а можно даже вот таким образом на четыре. Потому как целой губкой поверхность мы не будем тереть, нам достаточно использовать небольшой краешек. Чаще всего пользуются влажными губками. Губку помущает воду, она без труда впитывает воду и становится очень тяжелой. И тут очень правильно отжать губку. Губку нельзя выкручивать, ее нужно отжимать вот таким образом между ладонями. Губка без труда справится с загрязнениями на кухонных фасадах. И всем известно, что на кухонных фасадах остаются следы от пальцев, возможно, жирные пятна. И также я прохожусь. Чистим ручки и всю его поверхность. Чищу фасада я, как правило, именно сухой губкой. На поверхности губки остаются небольшие вот такие пятна. Губка без труда также справится с загрязнениями на холодильнике. Даже при чистке вытяжки губка тоже незаменимый помощник. Она справится с жиром и загрязнениями. Меламиновой губкой без труда можно почистить варочную поверхность. Только делайте на той поверхности, которая остыла. Иначе при нагревании меламин выделяет токсичное вещество, что может быть опасно. После того, как я обмываю плиту меламиновой влажной губкой, я насухо протираю ее одноразными полотенцами. На вашей батарее появились пятна после неудачной сушки полотенец или каких-либо вещей красящих, даже здесь губка без труда справится с этими пятнами. Достаточно потереть влажной губкой, и все прекрасно ототрется. Смотрите, как без труда уходят пятна, ну а губка забирает все ненужные красящие пигменты. Губка без труда справилась с загрязнением, но вместе с этим она уменьшается в размере, становится вот такой маленькой. Знакомая ситуация, любите пить кофе на балконе и ставите кружку на подоконник, остаются пятна. После кружки губка и здесь без труда отмоет эти пятна. Остались пятна от карандашей на обоях, с этим без труда справится влажная губка. Кажется, что фасады шкафов чисты, но стоит наклониться при определенном угле и наклоне, видны на них всевозможные пятна и разводы. С этими разводами отлично справится меламиновая губка, достаточно потереть сухой или влажной ее поверхностью. На вашей сумке появились со временем темные пятна, попробую и здесь при помощи меламиновой губки с ними справиться. Вы сделаете, конечно же, это на небольшом участке, невидимом, чтобы не навредить ваши сумки. Вот как видно, меламиновая губка с легкостью собирает темные следы. И здесь губка тоже прекрасно справилась. Знакомая всем ситуация. Ваши дети любят рисовать карандашами и фломастерами, но остаются пятна и следы на столе. Попробуем и здесь протестировать меламиновую губку. Справится ли она с этими пятнами от карандашей и фломастеров. Некоторые следы фломастеров без труда я удалила, а некоторые все же остаются. Если присмотреться, некоторые следы вот все-таки остались, и вот розовый цвет. Придется все-таки воспользоваться жидкостью для снятия лака и удалить уже при помощи него частички, которые остались от ламастеров. С этим заданием я считаю, что меламиновая губка не очень справилась. Все поверхности, которые вы чистите меламиновой губкой, желательно потом вымыть при помощи одноразовых влажных полотенец, дабы, чтобы удалить частички меламина. На вашем зеркале появились капли и мыльный с этим также справится губка. Достаточно потереть и вытереть ее также одноразовыми полотенцем. Пятный губок. У вас жесткая вода, и на поверхности вашего крана образуется мыльный и известковый налет. Попробуем при помощи влажной каналаминовой губки с ним справиться. Как видно, кран блестит. Смотрите, он прям, он прям сияет. В ледном отверстии вашей раковины образовался неприятный рыжий ободок. Вот такой налет. Попробуем и здесь при помощи меланина справиться с этой неприятностью. Видно налет очистился, а губка она приходит вот в такое негодное состояние. У -у -у. Знакомая ситуация. На ободке вашего унитаза образовались вот такие неприятные желтые пятна. Попробуем и здесь протестировать меланиновую губку. Как видно, губка забрала все желтые пятна на себя, а унитаз просто блестит посмотрите как великолепно я даже сама не ожидала со временем на унитазе могут оставаться неприятные желтые потеки или же такой желтый ободок. Это может быть по причине частого отключения воды, когда воду вновь включают, она бывает ржавая и происходит то, что появляются ржавые потеки, либо такой неприятный круг. Что можно в таком случае сделать? Безусловно, можно помыть меламиновой влажной губкой весь унитаз и просто на ночь ее оставить. Меламиновая губка сделает свое дело, и у водок, который у вас оставался желтый, он просто-напросто растворится. Как ухаживать за чудой губкой? Губку достаточно промыть просто под проточной водой и дать ей высохнуть естественным путем. Так как я использую вот такие маленькие губки, после их применения, как правило, я их выбрасываю. Я их в дальнейшем не использую, так как губка, как правило, стирается, и я ее просто-напросто выбрасываю. Храните такие губки недоступны для детей в шкафах, на верхних полках, там где нет продуктов питания. Не оставляйте такие губки в шкафу под мойкой, так как маленькие дети попросту могут до них добраться. А как мы знаем, все дети, все предметы зачастую тянут в рот, что может навредить вашему здоровью, вашего ребенка. Также, если в вашем доме есть домашние животные, они могут также принять такие губки за игрушки и погрызть ее. Если вы будете соблюдать все меры предосторожности, такая вам губка точно не навредит. А напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы еще используете меламиновые губки. Я думаю, что не только мне, но и многим, кто читает комментарии, эти советы будут полезны. А также, что вы думаете по поводу вреда этих меламиновых губках. Ну а я с вами не прощаюсь. Мы увидимся в новых видео. И до новых встреч!